Всем привет! Наконец-то пришла моя долгожданная посылочка. Она должна была идти ровно сутки. С Чернигова в Одессу доходят посылки ровно сутки, но по условным В связи с тем, что с не погода, снег, на Одессу напала розовая зона, как на карте нарисовали в розовой зоне. То есть снегопад сильный, галолет и тому подобное. На трассе все машины стояли, посылка шла три дня. Я за нее очень волновалась. Внутри орхидейка. Интересно, в каком состоянии она дошла и как ее упаковала Танечка из Чернигова. Как она смогла пережить эту непогоду все-таки в машине. На улице, на трассе стояли грузовики. И минус 4 где-то было. Ну, сейчас посмотрим, начнем распаковочку. Итак, настал тот момент, когда я начинаю распаковку посылки. Смотрим. Упаковали ее. Скотча мало. Обычно я наматываю очень много, чтобы не открылась коробочка. Мы ну, посмотрим, что внутри так коробочка какая и что мне там за сюрприз пришел опа вот так упаковано неплохо просто в коробочку упаковали дополнительно так хорошо смотрим хотя бы с ней ничего не случилось там такая должна быть красавица Видно, новая почта так упаковывает еще чуть-чуть скотчем. Потому что, когда люди упаковывают, так они много упаковывают. Скотча не жалеют. Это тут теплитель мне еще пригодится. Я своим подписчикам отошлю что-нибудь интересное. Кому что понадобится. Коробочка какая маленькая. Что же сюда может поместиться, интересно. Так, Итак, долгожданный сюрпризик. Открываем достойно. Боже, какая махонькая. Чудо. Чудо из чудес. Интересно, живая или нет? Ну. Ой, что там с цветоносиком? Бедненькая, наверное, померзла вся. И не будет мне красоты никакой. Сейчас, посмотрим Ху! смотрите как она подмерзла люди желаю вам лучше зимой орхидейки не заказывать посмотреть листочек вяленький цветочки она должна быть такая красавица ободочек желтенький должен быть а серединка как бабочка должна быть, ну тут не поймешь что. Вот в таком состоянии пришла ко мне орхидейка корневая. Может она выживет, еще надеюсь. Так торф торфяной этот стаканчик подсохший, хорошо хоть это. Теперь будем ее отогревать. Что с ней будем делать? Для начала оставим в помещении. Сама посылка в коробке простояла 2 часа. Я не доставала. А сейчас вот после прошествия двух часов я достала орхидейку. Вот в таком она состоянии. Жалко мне ее. Я думала она будет мне цвести, радовать. Видите, как цветочек засох. Маленький. Хочу уже рассмотреть, что же это за цветочек. Интересно. А рассмотреть не удается, так как оно бедное все обморозилось. Это, по-моему, не бабочка. А может и бабочка. А вот, похоже на бабочку. Видите, крылышки вот эти вот, боковушечки? Хорошенькая, но мне ее очень жалко. Сейчас будем ее отогревать. Она уже два часа обстояла, а что-то за корни такие дополнительные, непонятно. Что это такое? Обматывают чем-то, что ли? Так, приступим. Для того, чтобы оживить эту орхидейку, она уже немного согрелась, все, я взяла теплой воды, отстоянной. Немножко добавила воды из чайника, чтобы она была ну, именно тепленькая. Теперь беру свой препарат любимый, HB-101, и капну на вот это количество, 3 капельки. Можно было бы одну, но не знаю, капну ей больше. Может она почувствует хорошую атмосферу и придет в себя. Теперь я ее замочу. Всю, наверное, вот так вот. И сниму, выму из горшочка эти корешочки, а потрошим ее и будем пересаживать что-то с ней делать, так как она бедненькая. Подмерзшая. Он еще сухой абсолютно ком. Но он обрывается тоже хорошо. Вот видите. Посмотрим корневую. Ой, корневая плоховатенькая. Смотрите. Я рассчитывала, что я посажу ее вместе со своей бабочкой. То, что я купила у нас в городе. И будет у меня такие две прекрасные бабочки в одном горшке, в вдвойном. А тут такая бабулеточка пришла. С плохими корнями. Посмотрите, какие корешочки. Тоненькие, несчастненькие. Не знаю, может, это они обмерзли. Я так хочу, чтобы она отошла. Цвет красивый, ярко-желтый, с малиновыми такими краечками. Сейчас его... Вот так только хочется. Я думала, ближе она будет видно. Нет. А ну попробуем вот видите какой цвет цвет обалденный красивый ярко-желтый она видимо должна быть бабочкой видите какие бочка красивые. но она мне понравилась я видела образец фотографию не само растение вот это именно а фотографию в интернете у девочки и вот что пришло. Ну, что пришло, то пришло. Уже будем иметь то, что имеем. Сейчас будем спасать. Я ее намочу. Вот так полностью замочу, чтобы она постояла в этом растворчике. Некоторое время корневую я очистила. Подождем хотя бы часик. И продолжим. Пока моя орхидейка приходит в себя, я хочу вам показать, с какой орхидеей я хотела ее посадить вместе. С вот этой бабочкой я хотела их вместе посадить. И было бы хорошо, я бы вот эту черненькую малышечку отсадила в другое место. Посмотрите, какая она. С желтым ободочком вокруг. Вот это желтенькая. Второй цветочек расцвел. Когда я в прошлый раз вам показывала, один цветочек был, а сейчас второй цветочек отошел, вот расцвел. Они себя чувствуют очень хорошо обе, но я очень хотела себе, представила такую картинку, как они, вот эта орхидеечка будет расти той желтенькой, будет очень красиво в горшке. Но я не думала, что она такая манюсенькая, я думала она такая же, как и эта, красотулечка. Были бы две одного размера. Она, конечно, бы доросла до такого размера. Но так как она подмерзла, я теперь не знаю, ее не буду сюда сажать. Это только я вот эту черненькую помочу тем, что буду ее взад-вперед пересаживать. И неизвестно, приживется та или не приживется. Посажу ее пока в отдельный горшочек. А эту орхидеечку была у меня посадочка, хочу показать. Ее корневую систему, смотрите, как она себя чувствует в этой посадке. Видите, корешок новый наращивает. Э -э, цветоносики распустила дальше свои. Все у нее хорошо. Цветы не сбросила ни один цветочек. И на этой веточке, на этой вот даже э -э, начали пробуждаться новые почки. Живые. И черная. Также мы... я ее в один день сажала, купила в разные дни, но посадка была в один день. Вот, смотрите, какая-то черненькая красавица. Я ее, её... сейчас скажу, как она называется. где ты я писала? Не писала? А, вот на листике. Тай, сука, кабальчик Кабальч. Она вот выпустила молодой листочек новенький. У нее все хорошо. Ей здесь понравилась абсолютно эта посадочка. Этого листочка не было. Если бы я не снимала видео, может быть, я даже и не увидела бы этот листочек молоденький. Все у нее хорошо. Вот, смотрите, там корешочек он растет. А посадку я производила керамзит. Мелкий. И сверху присыпала мхом. Мох к самой шейке растений не дотрагивается, только по краю. Мог для того, чтобы сохранялась влага и было влажность воздуха. Еще вам покажу одну орхидейку. Вот расцвела желтенькая. Она так пахнет прекрасно. Видите, какой красивый цвет. Сочный желтый. Сейчас попробую включить фонарик. Смотрите, он какой желто-зеленый, и серединка какая обалденная. Сочный, красивый, расцветочка, и пахнет так приятно. Два цветочка распустилось, но ну, еще вот, видимо, будет один цветочек, корневая у него замечательная. У него повредился вот так листочек, то ли солнечный ожог, то ли кто-то его покушал. Ну, похоже, что это кто-то да, подъел его. Ну, это ерунда. Дальше ничего не ест. Все живое, все хорошее. На жизненный цикл не влияет. Посмотрите, какой дендрофаленопсис красивый расцвел. Уже распустил три цветочка. Белый еще не думает выпускать. Когда он меня порадует, не знаю. Здесь два в одном горшочке. Вот эти листики отсохли. Но это старые листики от того прошлогоднего, когда э, ну, в прошлом году цвела бульба. С бульбой был цветонос вот эти старые эти. А это молодая пустилась, молодого росточка, она цветет. На старых не цветет. На улице у нас до сих пор снежная погода. Но правда все тает. 4 градуса тепла, с, с сульки с крыш сильно падают. Реанимашки я сегодня показывать не буду. Возвращаемся к моей подмерзшей новой орхидейке. Что с ней будем делать? Не знаю. Вот эти листики нижние точно не выживут. Они аж прозрачные стали. Сейчас нужно ее высушить. Как ее высушивать? Конечно, можно вот так перевернуть и оставить на некоторое время. Но я хочу вам показать, как можно высушить ее другим способом. Берем орхидеечку, берем спончик и протираем листочки досуха. В квартире тепло. Влага испарится, остальное хорошо. Главное вытереть вот этих пазухах серединки листочков промокнуть хорошо в лагу вот эти листики можно снять сразу видите они аж прозрачные такие подмерзшие чего она будет их держать наверное сниму их сразу хотя бы она выжила так хочу так снимаем листочка так пополам разрываем И в одну сторону, и в другую сторону. Тут молоденький корешочек. Чтобы его не повредить, надо дополнительно разорвать. Потому что можно одним движением от этого корешочка легко избавиться. Потянуть и вот эта вот красота маленькая, та что живучая, может оторваться мгновенно. Все, наверное, я не буду этот листик убирать. вот этот, Посмотрим, как он выживет. Вот. Ну, допустим, я еще оставлю ее просохнуть на некоторое время. Но покажу вам, что я буду делать с ней дальше, пока я не вытираю до конца. Потому что я ее переверну. Вот в таком состоянии еще оставлю досушиться, чтобы стекла влага. И ну, пазухи все просохли. Все. Теперь я беру маленький стаканчик. Для минички подойдет вот такая рюмочка маленькая, чтобы у нее... Беру этот раствор, в котором она стояла, наливаю на донышке рюмочки, видите, немножечко. Еще, можно еще меньше. Чтобы только корнюшечки нижние доставали влагу. Помещаю в стаканчик. И в таком состоянии она будет у меня стоять, да. получать антистресс в домашних условиях. Но не антистресс, это я уже преувеличила, наговорила немножко не то, что надо. Вот так она должна постоять. Вот, вот этой подпорочкой под опору, чтобы она не упала. Во. Вот в таком состоянии она будет у меня стоять, Будем наблюдать за ее состоянием здоровья. Будем наблюдать за этой орхидейкой. Э, как, за, за какое время она успеет адаптироваться, прийти в себя, набрать тургор листиков. Оставим ее пока в покое. На окно я ее ставить не буду. Там очень ну, как бы прохладнее, чем в квартире. Листики, видите, как подмерзли хорошо. Я ее оставлю просто здесь. На полочке, возле основных цветочков, стаканчики. Эту жидкость, которая с препаратом HB101, я полью другие свои растения. Всем удачи, всем пока. Желательно зимой, я сделала вывод себе, орхидейки больше не заказывать. Видите, в каком состоянии, какие резкие изменения в погоде. И в каком состоянии они приходят. Очень жалко смотреть на такую подмерзшую орхидейку. До свидания.